Снова здравствуйте, уважаемые зрители. Меня зовут Алексей, и сегодня я хотел бы вам рассказать про самого, не побоюсь того слова, известного и пикабельного героя Dota 2 про инвокера, а точнее про его прокасты, как ими пользоваться, и что в какой последовательности делать, как лучше использовать скиллы, когда для чего, в общем, поехали. Самый. Первый известный, широко распространенный, используемый э, нами каст, это форжи и колдснап. Форжи у нас, как известно, на четырех уровнях прокачки васа и экзорта, вызываются в количестве двух. <coughs> До этого, если, например, будет у нас три и четыре экзорта, вызовется у нас один форж. Собственно... Колснап э, длится на максимальном уровне 6,5 секунд на вражеском герое. Если только это действие не прекратится э, там, включением БКБ, например. Вот так он длится 6,5 секунд. В чем собственно суть. Э, мы вешаем колснап на врага и начинаем атаковать его с руки. Как только до него долетает наша тычка, врагу проходит микростан. Следом летит уже вторая тычка, третья и так происходит пока длится наш cold snob. Собственно, зачем нам надо фражи? Для того, чтобы частота нанесения ударов и соответственно частота прохождения микростанов была больше, была выше, выше чтобы вероятность была. Так, ну собственно как вот это выглядит? Я вешаю снап на него. Вот он действует. Пока он действует, Свенчик наш никаким образом э, дамаг не получает, станы не получает. Для этого, повторюсь, надо нанести только дамаг с руки. Вот, стан прошел, стан, стан, стан, стан. Вот так вот. Вот так вот это делается. Повторим. Call snap. А потом атакуем с руки. Стан, спан. Стан. Стан. Стан. Стан. Все. Вот. Только надо атаковать руки. Ну это в принципе прописная истина, это всем так понятно. Дальше Sun Strike. Ну Sun Strike, естественно, мы бросаем. Вот Свен, например, наш бежит по прямой какой-то. Вот, да. Вот так вот. Мы его бросаем на упреждение. То есть вот сюда. Бам мы попадаем по свайну. Надо как-то просто высчитать. Время каста 1,7 секунды. Мы высчитываем на глаз, в принципе, без сапога. Вот он, да, со скоростью 300, грубо говоря, передвигается вот так вот. На глаз вот сюда где-то кастовать надо. Вот сюда. кастуем БАМ. Попадаем. Так. Так попадая. Дальше. А, следующий прокаст это торнадо и емп. Суть в том, чтобы правильно в правильной очередности использовать эти два скилла, потому что если мы поставим емп а потом подымем торнадо емп сработала, а свен в это время был еще в воздухе и мана ему не выжглась поэтому сначала когда у нас, опять же, промакшены все, э, точнее промакшен векс на всю и квас на всю. Когда они у нас замакшены на максималку, то есть на 7, с аганимом это 8 единиц после обновления, тогда надо использовать сначала торнадо, потом емп. Падает вен, выжигается мана, как мы видим. Дальше. Так, Свен, выходи. Ай, надо его выделить. Кура мне не нужна. Дальше. А, как можно еще совмещать скиллы? Например, ЕМП и коллснап. То есть мы вешаем ЕМПшку, коллснап. Свен пытается убежать, мы его атакуем, он не успевает убежать. Или даже это вот проще так сделать, например, да, Свен бежит вот сюда, мы ставим ЕМП, вот, станы быстро проходят, и в итоге Свен остается у нас без маны. Сейчас сам пусть выбегает. Дальше следующий каст. Это наш метеорит и бласт. Вот, Свончик прибегает. Собственно, этот скилл можно использовать без юла. Удобно его использовать без юла. Но это только в том случае, если вражеский герой стоит в стане или вы на все 200% уверены, что у вас все правильно получится сделать. Если вы не уверены... Сварите себе яул и не морочите себе голову просто и не ломайте игру там своим сварили яул и забыли просто обо всех проблемах яул поднимает на 2,7 не на 2,5 2,5 секунды метеорит у нас падает на землю через 1,3 секунды то есть соответственно это где-то через полтора оборота вражеского героя в воздухе смотрите раз два он три раза где-то оборачивается. Почти три. То есть, раз, вот, сейчас я скину, раз, оп, приземляется, и как раз метеорит падает на свончика, на нашего страдальческого. Дальше. Зачем нам бласт? Нам бласт нужен <coughs> для того, чтобы противника толкать по направлению движения метеорита. То есть вот наш свен тут правда у меня бласт замакшен, он разлетается в разные стороны, но все равно это получится мы поднимаем его бластуем сейчас я покажу это получше подняли метеорит бласт. и свенчик толкается по направлению движения метеорита бластом что соответственно увеличивает наносимую метеоритом дамаг. Mm -hmm. Так, Солнечек наш отрегенился. Дальше. Уже посложнее. Этот прокаст будет из трех скиллов. Что мы делаем? Мы сначала изучаем торнадо. Дальше изучаем метеорит, чтобы они в такой последности были. И сферы заготавливаем на бласт. То есть, мы поднимаем врага в метеор, о, в метеор в торнадо. В это время юзаем инвок, нажимаем R, метеорит в итоге перемещается на кнопочку F, а на кнопочку D у нас кастуется blast. И, собственно, как это выглядит. Вот так вот, ну, бласт не прошел, ладно. Ждем. Вот. Замечательно. Просто. То есть мы его подняли в воздух, он крутится себе в воздухе. В это время мы выжидаем, опять же, по таймингу. В зависимости от того, насколько у нас прокачан квас, от того, сколько он будет крутиться в воздухе. И дальше скидываем на него последующий прокаст. А, Еще можно э этот э э э бласт заменить. ЕМП, можно его заменить колдснапом, можно заменить его айсволом, кстати, айсвол, сейчас, то есть мы подымаем персонажа, торнадо, ой, метеор и айсвол, и наш. о, о, о, о, о, о, о. замерзший и получающий благополучно дамаг, еще раз. Мы его подняли. Вот так. Вот. И свенчик горит. И одновременно замораживается. И, собственно, жизнь удалась. Дальше. Банально простой. Из двух стволов каст. Это колснап и вол. Мы подбегаем. Смотрите. Все надо делать. Ну, точнее айсволл надо кастовать непосредственно э, по взгляду инвокера куда он направлен его взгляд то есть вот так видите кастуется немного даже под углом так тоже под углом надо чтобы он смотрел немного вот влево для нас это лево для него это право то есть это должно выглядеть вот так вот так более менее ровная стенка получается. Вот в чем прикол? Мы бежим по направлению к персонажу. Ставим айсволд, бегаем и вяжем колцма. Если он пытается бежать на нас, мы в это время его харасим с руки. Он морозится. Начинает психовать, убегает замедлен. Там мы его подхватываем торнадо. Скидываем метеор. Бластуем, короче, он дохнет. Вы поняли. Можно еще санстрайком добить. Опять балстал. И опять санстрайком. На! Пес. Вот. Ну, я не знаю, по-моему, все, что можно было так... А! И самый последний. А, санстрайк, Метеор и Бласт. Собственно, это юльная комбинация. Под юл она используется. Мы поднимаем врага в юл Бросаем Санстрайк. Затем Метеор. Юзаем Бласт. И все. Жизнь удалась. Выглядит это. Опять же, следующим образом. Подняли. Санстрайк. Метеор. А где мы? А, ладно. Подняли. Банд он получает дамаг от санстрайка, получает дамаг от бласта и от метеора. Бласт лучше под метеор дальше подталкивает. Главное все это вовремя кастануть то есть санстрайк надо кастовать вот так вот. Раз, два оп вот так вот если наш бежит мы его поднимаем вот так и то, это уже, ну, вероятность того была только что, что он просто смоется из э, области действия санстрайка. Вот мы его подняли. Видите? Он убегает. Хорошо. То есть надо. Он бежит. Раз, два, оп, все. И подцепили если вы сомневаетесь в том что э, попадете даже под юл санстрайком делаете так подымаете санстрайкаете колл снапите его чтобы его застанет на месте и тогда санстрайк уже грубо говоря стопроцентно попадает по свенчику по нашему ну или по вашему противничку ну собственно все Всем спасибо за просмотр. Думаю, кому-то станет полезным этот гайд. Такой небольшой. <клышать> Подписывайтесь на канал, если понравилось вам это видео. Также ставьте лайки. Отписывайтесь в комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что было ясно, что не ясно. Может вы куда более крутые инвокеры, чем я. Может быть нет. В общем, пишите обо всем. Всем спасибо. Всем пока.